200. Ищу кладу. семейные чашечки превосходные как мне они нравятся вот здесь нет грима но чашечки превосходные а вот в еловую тему боже мой а это, посмотрите, какие красивые душистый горошек. Ну, конечно, как всегда, много керамики. Много стекла, хрусталя. Когда они у тебя заранее, хотя бы задний, у меня завтрашний. Вот с этой стороны она вся побита, поэтому по двести рублей. Хорошек. Вот к новому году, смотрите, отличный пальцевыш, ну как, к новому году поставить? опять его шишечками. Я ЛФЗ. Вообще красивые. Очень. Вот а вот еще. Тоже красиво. А вот огромная целая секция. Как вы видите, все по 100 рублей. О, настоящее богатство. Что здесь только нет у нас? Друзья, вы не представляете, как я обрадовалась встретить эти чайные пары. В современной сервировке актуально использовать стекло, а я уже давно мечтала о сервировке в розовом. И мне представился случай осуществить мою розовую мечту. Посмотрите, но здесь разные пары, надо было выбрать между ними, все-таки они од... отличаются друг от друга. Вот вот. Стоило чайная пара всего 100 рублей, но это уже прекрасно. Ну и можно было что-то посмотреть еще и какую-то к ним, какие-то, не знаю, чайницы, с... чайники, сахарницы. Ну, я это обязательно посмотрю. Вообще здесь очень много стекла, можно выбирать под любой вкус. Ну, так же, как и на кристалле, очень много всего. И я, пожалуй, приду сюда, когда буду выбирать фужеры э, хрустальные, потому что, да, здесь много всего. Ну и тарелок очень много. пары по сто рублей. И как обычно я это делаю, я сразу демонстрирую вам сет, составленный из моих новых покупок. Но ну, чаще всего у меня бывает, что я использую э, очень модный mix and match, э, сервировка для посудов, смешение стилей. Но вот у меня на столе тоже царит всегда дружба, дружба разных народов. Э, элементов сервировок. Итак, два чайника приехали к нам из Японии. Это настоящая Япония. Но они в таком розоватом цвете. Мне вообще-то весь сет будет в таких розоватых тонах. Вот. А э, чайные пары, вы уже видели, я их покупала. Э, они приехали к нам из Франции. То есть вот Китай, Ой, Япония, Франция и вот эта замечательная вазочка на ножке, это уже из России. Она очень старенькая, там даже пузыречки есть, ну, в общем... И такая она небольшая, потому что на самом деле эту сервировку я буду использовать у себя на даче. А у меня там, если вы помните, на патио совершенно небольшой столик белый. И много посуды, и большие там тарелки мне не нужны. У меня очень маленький столик. И на заднем плане у меня кружка. Кружка тоже в розовых тонах. Я уж не помню... То ли это с пантерой, то ли с ягуаром. Ну, вот так вот. И, кстати, на заднем плане, между кружкой и вазочкой, я не знаю, на ножке, у меня там кролик. Вы помните, что это символ 2023 года. Так что вот он там выглядывает. И еще, если вы заметили, у меня здесь стоит бокал фужер роз, из розового стекла. Да, у меня такие фужеры есть на даче, есть в Москве розовые. Так что, если я поеду на дачу, у меня там как раз будут розовые фужеры. То есть, вот это вот моя мой сет так и называется «Моя розовая мечта». Друзья мои, вы всегда очень внимательны. И я думаю, вы обратили внимание на то, что в прошлый раз на Блашином рынке я искала и снимала очень много хрусталя. В этот раз э, я тоже в первую очередь направилась к нему. Но я искала среднюю по размерам вазочку, но определенной формы, которая в юности у нас стояла всегда на столе с цветами. Эта форма не только красивая, не только мне дорога, как память, но она очень удобна. И в ней, кстати, лучше всего смотрятся цветы, особенно розы. Кстати, не знаю, обращали вы внимание или нет, но у нас в Москве стало меньше цветов. На улицах ну, как-то совсем почти нет. Киоски с цветами у нас тоже исчезли. А в моей юности было столько цветочных магазинов. А это с розами. розами. Какова mm -hmm. загрозила? Очень на ножки. О, кстати, салатники Дима из сиреней. Ну ну, ну, ну, ну, не буду брать, у меня мало места на столе. Так что обойдемся без салатов. И вот еще одна моя мечта сбылась. Я купила... Нет, я не купила. У меня теперь исполнилась моя хрустальная мечта. Вазочка из 80-х. С прекрасной огранкой, очень красивой. Посмотрите, как она сияет. Хрустальным звоном с идеальной формой для букетов роз. Ну, потому что роз много как-то не покупаешь, но мало тоже не хочется. Ну, в общем, эта форма идеальна. Хрустальная мечта. В сервировке мне особенно важен цвет. Не возраст фарфора, не цена, а именно цвет, как у любому художнику. И я, как вы знаете, люблю наряду с кобальтом, ну и даже с пастельными тонами, яркий цвет осенней листвы, багряный. Поэтому не могу устоять перед покупкой фарфора в красно-оранжевых тонах. И когда-то я купила чайную пару, поиску в таких тонах с изумительной отделкой золотом по краям и молочник. И все это у меня было до какой-то поры, я их использовала, но мне, конечно, не хватало чайника. Но купить, конечно, польский чайник такого цвета, такого сервиза, это было нереально. Но ничего нет нереального, когда, когда дело касается блошиных рынков. Когда-то я радовалась чудесным находкам на блошином рынке ретро на заводе «Кристалл». Но вот в последнее время я нахожу свои сокровища на блошином рынке, сделанном в СССР. Но разве не чудо было найти этот чайник, дорогие любительницы блошинных рынков? Вот скажите честно, вы когда-нибудь встречали подобный фарфоровый чайник польский? Конечно, я встречаю горы немецкого фарфора, французского, английского поменьше. Но такого чайника я еще не встречала никогда. Как и в Крустальной вазе, в нем нет дефектов, повреждений. Он как новый. И стоили они всего 400 рублей. Это мои подарки к Новому году. И я уже мечтаю как в холодные вечера буду пить душистый чай или ароматный кофе с яблочным пирогом. Друзья, у меня еще очень много удивительнейших покупок, но это уже в следующем видео. Спасибо, что были со мной. А вам желаю исполнения самых заветных ваших желаний. До встречи, мои друзья. И мирного неба нам над головой.